Хотели бы оставить отзыв о приобретенном мебели трансформер фирмы Smarten. Данная модель имеет название Атом и представляет собой шкаф. Кровать совмещенная с диваном. В собранном состоянии кровать напоминает обыкновенный шкаф. Сбоку от него расположены полки. В нашем случае здесь находятся предметы декора. Снизу есть тумба которую можно сложить дополнительные комплекты постельного белья как вариант полка ножка выполняет функцию ручки чтобы получить полноценное спальное место убираем подушки опускание кровати происходит плавно полка при этом сама центруется и если там стоят какие-то предметы ничего не падает также легко Минимальных усилиях спальное место убирается диван мягкий, комфортный, удобный и функциональный, потому что имеет дополнительное место для хранения вещей или место для игр. Прятки. Отдельно хотелось бы сказать о материале дивана. Я не знаю, как он называется, но его точно оценят любители домашних животных. Здесь вот видно, что не за что фактически зацепиться. Вот лично нашему коту диван совсем не интересен. приобретение мы очень довольны. Рекомендуем. Обращайтесь с Марти. Это стильная и качественная мебель которая позволяет использовать пространство в вашем доме с пользой.